Здравствуйте, в эфире «Форпост», и сегодня у нас в гостях председатель Севастопольской региональной общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской форт» Григорий Григорьевич Донец. Добрый день, Григорий Григорьевич. Добрый день, Борь. Спасибо, что пришли. А, собрались мы сегодня не просто так, а в связи с тем, что вчера губернатор, в Рио губернатора Севастополя Михаила Разважаев сообщил о переносе общественных слушаний по э, застройке территории Бухта «Омега» где у нас расположена фисташковая роща, которую, я думаю, наслышан каждый севастополец, и мы не однократно писали. Скажите, пожалуйста, что стало причиной переноса даты на 10 декабря общественных слушаний, и что за это время должно измениться? В ходе совещания все присутствующие доложили губернатору города Севастополя о том, что все замечания, которые сделал губернатор в отношении документации, по территории в районе Бухти Круглая устранены. Вот. Все было доложено конкретно. Я попросил слова и доложил ситуацию в точности до наоборот, что пожелания жителей, которые озвучены уже давно, в этой документации не учтены. Более того, информация о деятельности рабочей группы при Севприроднадзоре которую возглавляет заместитель руководителя Севепроднадзора господин Леготкин, до губернатора не доведена. Угу. Шесть раз провели подсчет количества фисташек, а официального документа нету. О том, сколько фисташек да, произрастает? Да, угу. все знают, да, 427 там по участкам, но для того, чтобы принять решение, должен быть официальный документ, в котором указаны координаты, возраст, количество вот и координаты должны быть сняты при помощи специальной аппаратуры. Ответственность за это департамент городского хозяйства. Этого сделано не было? Нет, это не сделано. Люди приезжали, кто с блокнотиком, кто с мобильным телефоном, вот. Официально документа нету. Более того, я довел до губернатора, что уже выиграл тендер электронной да, торги, выиграла организация для производства комплексного экологического обследования этой территории. Это основополагающий документ, который ляжет в основу документации по созданию охраняемой природной территории на этой части. Да? Почему? Потому что в соответствии с законом, о перспективных особо охраняемых природных территорий, там планируется именно особо охраняемая природная территория категории «памятник». Угу. И я был глубоко удивлен. Вот эта вся информация до губернатора не доведена. Поэтому я там прямо на совещании заместителю руководителя СФ «Приводнадзора» сказал, как же мы так работаем что информация такая важная, к моменту принятия решения не доведена. Поэтому после длительного обсуждения, после моего доклада обсуждения, было принято решение пересмотреть еще раз ситуацию по документации. Принято мое предложение о том, чтобы правительство Севастополя организовало встречу с руководством Общество с ограниченной средствами декор и обратило внимание э, декора на сложившуюся ситуацию. Застройщикам. Да, угу. застройщикам. Да. Почему? Потому что, к примеру, у меня есть э, письмо Росприроднадзора о том, что оно не согласует изъятие краснокнижных деревьев о декор, при, э, если они там будут планировать строить. То есть, на данный момент уже известно, что Росприроднадзор не согласует. Поэтому как будет? Значит, следует ожидать, что застройщик, ну, это, скажем, мое предположение, предположение, да, да. Мое mm -hmm. предположение просто возьмет их и снесет в надежде, что он оплатит штраф. Но такое количество фисташек, если будут уничтожены, это грозит уголовным, уголовным делом. А, понимаете, да? Mm -hmm. Вот с учетом всех этих факторов и было принято такое решение. И я хотел бы отметить, я до сих пор с врио губернатора еще не встречался на совещаниях, поэтому как бы у меня впечатлений не было о том, как принимаются решения. Да? Uh -huh. После этого совещания я, в крайнем случае, нас на сегодняшний день вынес свое мнение, что в Рио губернатора вникает до деталей, до деталей, и решения принимаются взвешенные, не, скоропал, не скоропалительные. Это радует, потому что два предыдущих губернатора, ну, мягко говоря, скажем, не уделяли должного внимания таким вопросам. Угу. И То вот есть... я прошу прощения, очень коротко, да, одну, буквально один, я хочу еще раз сказать, это уже не первый случай, когда до врио губернатора информация не доводится вообще или доводится в очень искаженном виде. Что, а за этим следует непопулярное принятие решения. Угу. То есть, правильно я понимаю, что две недели, на которые отложены общественные слушания, даются для того, чтобы в Рио губернатор, в частности, ознакомился еще раз документацией, до него была доведена информация, которая не была доведена ранее, и э, итог вот ознакомления в Рио губернатора с документацией вы какой ожидаете? Во-первых, я хочу еще акцентировать внимание на важный момент. Это встреча с руководством декора, застройщиком, угу. чтобы его акцентировать внимание, да, вот в этой части. Я считаю, что на этом совещании, которое было вчера, я убедительно довел ситуацию в этой части Севастополя и надеюсь, что будет принято решение о создании особо охраняемой природной территории, ибо аргументов вопреки мне предъявлено не было. Угу. И, соответственно, запрете там какого-либо строительства, правильно? Да, строительства не будет. Просто еще же один момент. Люди, ну скажем, даже члены правительства, не до конца понимают, что создание особо охраняемой природной территории, это не значит, что территория будет обнесена забором. Не Да, не будет ходить. Зачем? Да, категория памятник будет установлена, но памятник можно природы установить и для отдельно стоящего дерева. И ему даже можно установить охранную зону в соответствии с законом. Поэтому варианты, варианты создания особо охраняемой природной территории есть, и они не ущемляют права жителей, более того, позволяют им отдыхать и осуществлять свободный доступ к морю. Правильно понимаю, Григорович, Григорьевич, что даже при условии сохранения фисташковой рощи вы против того, что там застраивалась территория? Да, я объясню почему. Да, На почему? одном из первых совещаний рабочей группы представители науки доложили, что там подтверждено, что там проходит подземная река, которая подпитывает бухту круглая. Угу. И за счет того, что там есть подземная река, фисташки разрастаются в этой части. Понимаете, то есть это своя экологическая система сложилась столетиями. И если даже отступить немножко и начать строительство, рыть фундаменты, да, то мы можем порушить эту. Да. Угу. И все это потом пропадет. А документально подтверждено существование такой экосистемы вот, подводной реке? Я говорит? документы не видел, но о их существовании... Подчеркиваю, о существовании документов, подтверждающих мои слова, представители науки на заседании рабочей группы доложили и показали слайды. Вся, <связывая> вся эта документация ими передана все в Севприроднадзор. <связывая> По вашему мнению, каковы шансы, что 10 декабря, когда пройдут общественные слушания, мнение общественности будет услышано, и там действительно не будут застройки, а офис Роща будет сохранена, и угроза для нее больше ну, не будет существовать, угроза ее вырубки? Не очень давно, mm -hmm. где-то недели три назад, были проведены общественные слушания по застройке в бухте mm -hmm. западный берег. И они успешно закончились в пользу жителей этого микрорайона, основываясь на этом и понимая, что правительство наконец повернулось лицом э, к пожеланиям жителей города, я э, тешу себя надеждой, что общественные слушания принесут положительный результат и особо охраняемая природная территория там будет создана. Mm -hmm. То есть вы в принципе верите в эффективность Института общественного слушания? Я не просто верю, мы будем добиваться этого. Uh -huh. А на вашей памяти есть примеры, когда общественные слушания были, скажем так, инсценированы, когда общественное мнение подменялось мнением? Конечно, это людей? неоднократно. Это можно, ну, как бы долго перечислять. Это uh -huh. общественные слушания по поводу парка Патриот, uh -huh. да? Общественные слушания по застройке западного берега бухты Казачий, когда э, с ИЖС э, переводили под э, малоэтажную застройку. да, Причем по факту там уже давно все было построено. Угу. Ну и продолжать можно очень. Но много. вот в, в связи с этим, э, как, как можно избежать э, проведения таких фейковых, назовем их так, служб слушаний? Очень просто. Да. Для этого те, кто организует публичные слушание, Общественное слушание, да. Любое общественное мероприятие должны действовать в строгом соответствии с законом. А закон определяет, к примеру, что должны участвовать жители только этого микрорайона. Угу. Гагаринского, к примеру, района, да. Район Поэтому да, да, да, Да, да, да. Поэтому, когда, к примеру, были слушания по бухте Стрелецкой, Люди приехали с украинским паспортом, пытались зарегистрироваться с корабельной стороны. Угу. И им очень корректно, но твердо объясняли, что в соответствии с законодательством вы не имеете права. Вы можете там поприсутствовать, но листочек вы не получите, и права голоса вы не имеете. Понимаете? Угу. Но я еще раз говорю, давайте жить по закону. Неважно, чего бы это касалось, тогда все значительно проще. Такие же фейковые слушания были проведены, вот, скажем, весьма отрицательный пример с подменной результатов, с моей точки зрения, на Ленина 25 по мысу и застройке мыса Понимаете, Помните, да? С большой помпой. Причем всем было очевидно, что абсолютное большинство выступает против, тем не менее, почему-то в протоколе оказалось, что все хорошо. Ну да, mm -hmm. в принципе, решение да. было Понимаете, было положено. Ну, вот, поэтому я еще раз говорю, давайте жить по закону. А mm -hmm. почему так получается? Потому что тот, кто должен контролировать, в нашем городе отсутствует. Система mm -hmm. контроля за деятельностью исполнительной власти в нашем городе отсутствует. Mm -hmm. А кто должен контролировать? Общественная палата, которая ни первого созыва не работала так реально, и, не и mm -hmm. это не работает. Mm -hmm. А причина только в одном законодательное собрание не в состоянии принять закон, который позволяет нормально функционировать общественной палате. Угу. То есть тут мы упираемся в еще одну проблему отсутствия работающей, действующей общественной палаты Севастополя на сегодняшний а, день. Пусть будет она и не общественная палата. Я поэтому и сказал. Отсутствие действенного контроля за действиями исполнительной власти. Понимаете? Потому что решений Правительством, губернатором, правильных, подчеркиваю, важных, своевременных, принимается очень много. Но на этом все заканчивается. А реально восполчение в жизнь не происходит. Угу. Григорий Григорьевич, у нас еще один сейчас, на сегодняшний день, есть, актуальный и, мне кажется, проблемный момент. Это строительство на Гоголя 35Г, где на месте штаба ВМСУ... Есть информация, что хотят построить отель. Знаете ли вы об этой ситуации? И, кстати, сегодня по вот именно этой истории должны вечером состояться общественные слушания. Но есть информация, еще не подтвержденная пока что, возможно, этих слушаний не будет. Вы в курсе этой ситуации? Да, вчера на совещании этот вопрос тоже обсуждался. Угу. Не очень долго, но обсуждался. Само здание по докладу, я, к сожалению, на месте не был, документов не видел, поэтому я вам просто сообщу и севастопольцам о том, что я услышал. Да? Угу. То есть само здание стоит полуразрушенное, вот, восстановлению не подлежит. Оно находится в пользовании соответствующего собственника, да? и он предложил там построить гостиницу, причем гостиницу он, фасад гостиницы предложил сделать в том стиле, который сделан центр города, то есть, грубо говоря, это, это да, сталинский, да, да? Угу. Вот. ну вопрос сразу возник делать таким образом или нет, но вопрос стал по-другому. Ежели на этом месте он планирует построить гостиницу маловысотную, да, там, по-моему, 4 или 5 этажей, и она вписывается в действующий архитектурный облик, то почему бы нет? Это рабочие места. У нас гостиниц катастрофически не хватает. Севастополь как объект туристический очень привлекательный. Особенно в сезон к нам приезжают, ну, Севастопольцы знают, если у нас жители около 500 тысяч, да, то летом здесь 3-4 раза ну, конечно, больше, да, и размещать быть. приезжих отдыхающих негде. Поэтому с этой точки зрения я как бы не вижу, но на общественных слушаниях важно услышать мнение тех, кто живет там рядом. Вот это должно быть основополагающим. Потому что я могу говорить, да, гостиница, а люди, которые там живут, сейчас скажут, сейчас вот туда, где у нас зеленая зона, придомовая территория, у нас ее отбирают и там построят парковку. И это машины будут с утра реветь, газовать, мы этим будем дышать, зачем нам это надо. И они будут правы. Поэтому на данный момент, я еще раз говорю, я документов не видел, поэтому утверждать о том, что я поддерживаю, не могу. Но как концепция, идея, я ее поддерживаю, потому что это и рабочие места, и это возможность людям, которые приезжают сюда, нормально обустроиться. Информация о переносе вот этих общественных слушаний вчера не звучала на встрече? Вы знаете, я слышал, что они планируются переносить, но это было скажем так решение ну вот когда мы сидели да после того как я ушел Вячеслав Николаевич Горелов ушел правительство в своем составе осталось для принятия окончательного решения какое окончательное решение они приняли я не знаю угу. есть, по поэтому принципе, да он... я не могу говорить о том чего я не знаю угу. а... Григорий Григорьевич, мы с вами, собственно, поговорили о теме, об институте общественных слушаний, о двух проблемных моментах. И я, наверное, неправильно буду, если я не задам вопрос от наших читателей. Да. От нашего читателя, который оставил один комментарий, Алексея Процко. Да. И давайте все-таки мы его в конце эфира я озвучу. Да. Возможно, будет интересно на него ответить. Алексей Процко пишет, что знает, что вы планируете выдвигаться в губернаторы в связи со сложностью процедуры выдвижения хочет узнать, как вы планируете победить систему в смысле того, что вас могут просто не допустить и срезать на подлете, цитирую Алексей процко Учте ли вы печальный опыт Олега Николаева? Когда ему предложили должность, а он согласился? Есть ну, как бы тут происходит? звучит два вопроса, да. Да? Давайте в порядке поступления вопросов Давайте. ответим. Да? Ну, о том, что э -э, срежут, у меня уже горький опыт есть. Uh -huh. Если кто-то не знает, то я могу сказать, да, меня срезали с выборов на законодательном uh -huh. собрании. Я подчеркиваю, именно срезали. Uh -huh. Потому что история, ну, скажем, не будем выдаваться, но история весьма печальная и подтверждает о том, что перебороть систему достаточно сложно. Но возможно? Но возможно. Uh -huh. Это вот первый вопрос. Второй ответ. На второй вопрос. Ежели я сейчас... Озвучу, как я планирую обойти систему, то система меня срубит. Угу. Поэтому это останется тайной. Но я подчеркиваю, да, тем более, что определенная команда уже у меня есть. Угу. Люди, которые готовы работать не за деньги, а за идею на наш город. Люди, которые знают этот город, любят и не собираются его покидать. И я не скрывал никогда, не скрываю, что нашему городу нужен хозяин. Который знает эти проблемы. Не э, реконструкция большой морской, которая всплыла в конце года подозрительным образом. А в первую очередь это строительство очистных сооружений. Это решить проблему водоснабжения нашего города, которое висит с незапамятных времен. Вот сейчас уже сколько у нас дождей нету, какой процент заполняемости. В Крыму это уже в реки времени. пересохли, да? угу. дальше у нас есть этическая проблема, никто ее не хочет поднимать, это захоронение, угу. никто всего от нее уходит, а ведь кроме того, что у нас есть кладбище, вокруг кладбища санитарная зона, а кладбище уже пошли на земли сельскохозяйственного назначения, уже, да, да? угу. а проблема рабочих мест, это кто же в нашем городе додумался. Да, люди торгуют, да, люди торгуют на необорудованных местах. Но прежде, чем разгонять, вы представьте возможность людям зарабатывать деньги. Вы же их убираете оттуда, а жить они на что будут? Но думать-то никто еще не запретил чиновникам в нашем городе, прежде чем принять решение. И таких еще моментов много, я просто открывать полностью не буду. Я понимаю, то есть, в общем-то, план у вас есть. Не план, зачем? Это все уже давно готово, концепция, просто я и первый раз должен был идти на выборы, но по рекомендации, скажем, своих собратьев по событиям 2014 года я не участвовал в этих мероприятиях, а сейчас я планирую, да, готовимся, как будет процесс организован, посмотрим. Я поняла. Хорошо, Григорий Григорьевич. спасибо вам, желаю вам удачи в ваших начинаниях, в ваших планах. Я напоминаю, у нас в гостях был председатель Севастопольской региональной общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской форт» Григорий Донец. Спасибо, что пришли. Спасибо.